Она придумала его имя и фамилию. Так ты кто? Какой ты там грыжик? это самый, Ты поле Элюар, все. Будешь, буду поле Молюар, буду. Все. Мы все знаем поле Элюара это создание вот, Елена Дьякова. И из всех самых сумбурных художников она выбрала именно Сальвадора и Она хорошо сказала, что ты талантливый. А Сальвадор Дали нет. Хотя он еще не был гениальным, сделала именно анализ. И когда она появилась, все исследователи скульптировали, что. У него не изменилась режиссура произведений, потому что она была на голову выше, чем она была интеллектуал, она знала все европейские языки, способность языка в них была наследственной, потому что ее дядя у отцовской линии он знал 29 языков. Вообще она происходила прямой потом из урока линии» из родащих езидов, у нее в крови были татарские музыки, они управляли Казани Казань, помской линии», но во время захвата Казани что далекий далекий был схвачен. Бред крещен, крещен, да. Но ему не понравилось Кавила махать, вывели чавой, он бежит в Сибирь, организует отряд, грабит купцов несколько столетий. Да? Но они были, все его по умской линии, они все были двое данные. Что такое двое? Они поклонялись и пророку и Иису Христу. И это сохранилось у них, она об этом знала. То есть был такой отмазан, двое, двое датство, называлось. То есть они сначала были мусульмане, потом крестились, и ее дедушка по Ротовской линии был банкиром. То есть кто они стали банкиром? Да? По материнской линии дедушка был купец, богатые толстые купцы, золотопромышленные. Да? То мы, мы после того, как провели исследование, мы стали реакционировать, на которые были длинные брата, они не могли найти ничего в Ротовской Дальше. Папа у нее. Закончил недоучка, закончил 7 классов. Но тем не менее стал сначала адвокатом, затем стал царским прокурором. Ну, дедушка, вам ему купил, да? Вот. По материнской линии у нее мама революционерка. Папа царский прокурор, а мама революционерка. С двумя сроками. Первый срок – 10 лет каторги, но все-таки отец золотопромышленник, он откупил. Второй срок – 12 лет, тоже откупил, да? И условие, что если... Ты выйдешь теперь, вот два рода сосчитаются, род Девулиных и Яконова сосчитаются, то тогда да. Но тем не менее, после даже бракосочетания она продолжала заниматься революционной деятельностью, мы нашли ее судебное следственное дело, она была 19 лет под надзором полиции, негласно. Все ее передвижения, все, все, ее описание, там отец денег на существование нет, живет на расположение от родственников. Ну, когда есть богатый родственник, что же есть, не не шлын про по России. Она беременела, приезжала к отцу царскому прокурору, рождала очередного ребенка, папа занимался воспитанием. Воспитание было настолько как они, сильное, да, что когда они приехали, ну, пока что мы считай, считай, думали, что они из Томска. Но последнее наше посещение в Томске, мы в архивы все перерыли, никто в Томске, ни Вадим ее сын, ни она сама в Томске не ходила в гимназию. Остался еще Барнаул у нас на исследование. То есть мы проводим все еще исследования. Так вот, когда они приехали в Москву, когда, вернее, в 1905 году папа прокурор умирает, у мамы закончилась революционная деятельность. Какая революционная деятельность? Когда, когда, когда, когда у четверо детей, да, Она приезжает в Москву, снимает 7 квартиру, ни дня жизни не работала. Сын Вадим поступает в РГУ. Вы знаете, что такое поступить в МГУ. Дочь Елены Дьяковова поступает учиться в лучшую гимназию московскую. Училась, она все с сестрами Именно сестры Цвета дали ей прозвище Гала. Гала – это праздник. То есть, представьте, она знала своего разум. Она приемой потомок щенкезидов, кто у нее как дедушка, кто по одной по другой линии. Она, она, смотрела, она была одета хуже, чем все ее сокусницы. Она смотрела на них, как на пыль, на грязь, на грязь.